Привет всем в эфире «Универ News. С вами Елизавета Гущина. О самых интересных новостях мы расскажем сегодня в выпуске. Закрытый клуб партнеров появился в КФУ. В Казанском университете прошел международный форум по сохранению языков. В КФУ стартовал Всероссийский чемпионат по чизболу. 21 ноября в Казанском федеральном университете прошло учредительное собрание закрытого клуба партнеров института управления экономики и финансов КФУ. О нем наш следующий сюжет. Первая встреча закрытого клуба прошла в формате светского раута с презентацией концепции работы КФУ с партнерами и их роли в формировании профессионалов будущего. Проект укрепит межличностные связи и создаст сообщество из числа работодателей выпускников института. Хотелось пожелать, чтобы вопрос со стороны работодателей, которые все время говорят, вы не те готовите, я тогда задаю вопрос, а вас кто приготовил? Многие из вас тоже здесь учились, как же вы стали такими людьми состоятельными, не только в финансовом выражении, но и в бизнесе, и в структуру государственного управления власти. Самое главное, вас... Здесь научили, и вы научились адаптироваться к быстро меняющемуся рынку труда. На сегодняшний день закрытый клуб партнеров насчитывает 50 человек. Возможность включения в список ограничена, а новые члены появляются в соответствии с правилами, подробности которых не раскрывали. Участие в клубе дает доступ к аналитической информации, возможность обратиться за консультацией к членам клуба и экспертам института, а также доступ к базе данных резюме студентов и выпускников КФУ, что обеспечивает возможность подбора кадров под проекты членов клуба. В прошлом Казанский университет уже имел опыт такой работы. Созданный на базе КФУ и Министерство образования и науки арт координационный совет позволил сократить разрыв между школами и университетами сетом в вопросе подготовки и переподготовки учителей. Именно в этом году выпустился первый выпуск ребят, которые поступили именно в Институт управления экономики и финансов в КФУ. И они уже идут и пишут другую историю. У нас сейчас слоган «Мы пишем историю». И мы вас позвали для того, чтобы мы с вами воспитывали и писали новую историю с теми, кого воспитывать будем уже мы. В рамках учредительного собрания закрытого клуба прошли презентации партнеров университета, а также состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Казанским федеральным университетом и проектом «Капитаны России». Камиль Гемоздинов, Ленардо Влитяров, Универ -Ньюз. 22 ноября свою работу начал ежегодный форум Russian Media Weekend. Среди его участников студенты кафедры рекламы и связи с общественностью КФУ. Подробности смотрите в нашем сюжете. 22 и 23 ноября кафедра связи с общественностью, прикладной политологии Высшей школы журналистики и медиакоммуникации коммуникаций КФУ и студенческая организация Института социально-философских наук и массовых коммуникаций комьюнити организуют ежегодный обучающий интенсив для студентов, интересующихся трендами пиар, рекламы и медиа. В гостинично-развлекательном комплексе «Ривьера» мероприятие собрало более 400 участников. Здесь в основном первокурсникам как бы будут показывать, что вообще происходит, что делает наша кафедра, потому что что мы организовываем э, форум Russian PR Week каждую весну. И это как бы подготовка к Russian PR Week, чтобы первокурсники тоже э, вступали в организацию комьюнити, которая организовывает этот форум и тоже занимались активной деятельностью. В рамках форума пройдут мастер-классы и выступления московских ПР-специалистов. Из медийных лиц сегодня приехал уже Журавлев к нам, приедет, получается, руководители таких агентств, как Зебра Хиру, приедет руководитель и прослужба Pepsi и так далее. На завтрашний день тоже запланировано очень много интересных спикеров. Форум по большей части ориентирован на студентов первого курса, однако живой интерес к мероприятию проявили старшекурсники. Валерия Муратова, Фарид Захит Оглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете прошел 7 Международный научно-практический форум по сохранению языков. Подробности далее в эфире. В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета состоялся 7 Международный научно-практический форум «Сохранение и развитие языков и культур. В области сохранения и развития языков и культур имеется множество проблем. Проблемы есть не только у нас в Татарстане, в Российской Федерации, они имеются и во всем мире. Для нахождения путей решения как раз проводятся конференции, семинары, форумы. Наши мероприятия относятся именно к разряду таковых. Форум объединил пять конференций. Среди них 10. Международная научно-практическая конференция ⁇ Сохранение и развитие родных языков в условиях многонационального государства ⁇ Вторую международную научно практическую конференцию ⁇ Татарское языкознание в контексте евразийской гуманитарной науки ⁇ И четвертую Международно-научно-практическую конференцию ⁇ Сохранение художественно исторической среды современного города как духовного фактора культуры ⁇ В рамках этого форума, конечно, хотела бы высказать те наболевшие проблемы по развитию тюркских языков, родного языка, проблемы их там решения, перспективы развития, вот, общение с коллегами, видными тюркологами, видными учеными, билингвистами, в том числе вот, татарского из знания. В работе различных секций форума приняли участие более 300 ученых из стран СНГ и зарубежья. Ильвира Зорина, Виолетта Басова, Универньюз.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 В Казанском федеральном университете прошел молодежный эколого-правовой практикум «Эколав». Он был посвящен правовым проблемам охраны окружающей среды и рациональному природопользованию. В рамках мероприятия провели интенсивный курс в формате мастер-классов деловых игр и тренингов. Участники практикума представили итоговый творческий проект, который оценивали представители правоохранительных органов бизнес-структур Республики Татарстан. А в завершении мероприятия участники получили сертификаты, дипломы и памятные подарки. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций КФУ уже в шестой раз прошел ежегодный фестиваль «Телелестница». На нем прошла церемония награждения студентов за лучшие видеоработы. Фишка фестиваля стала презентация групп первокурсников. В них через творческие номера они продемонстрировали свои таланты. Мы показываем номер и наш клип, мы сделали кавер на тележурналист, он стал известен в соцсетях. И у каждого из нас есть свой образ в группе, и у меня образ «Матери драконов». 22 ноября представители Фрайбергской горной академии посетили Казанский федеральный университет с целью развития взаимовыгодного сотрудничества в научно-исследовательской и образовательных сферах. В ходе визита гостям провели экскурсии и презентационные встречи, а на круглом столе ученые КФУ смогли представить европейским коллегам свои разработки и обсудить перспективное развитие сотрудничества. Цель нашего визита в Казань состоит в углублении сотрудничества наших университетов. Это сотрудничество между Фрайбергской горной Академии и Казанским университетом уже давно стало традиционным. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть нас в социальных сетях. Еще увидимся!